Меня зовут Ирина, а меня... Оля. и сегодня у нас лайм -челлендж. Да, челлендж. Мы будем делать Лизуны. интересные жвачки для рук из коробочек. У нас есть две коробочки. Одна называется жвачка для рук с вишней, а, И еще одна жвачка для рук гам, то есть со вкусом самой жвачки. Пахнут коробочки прям невероятно, даже закрытые и мы уже с соли провели считалочку и выбрали себе лизунов. Поля какого? Желтого. Вот это. У меня желтого, Оли говорит. А у а меня зеленого. А Оле зеленого. И сейчас мы вместе с вами откроем, посмотрим, что, что там внутри. И еще у нас такое вот условие этого челленджа. Сделать классную жвачку для рук и сделать ее, кто же сделает быстрее и качественнее. И в конце этого видео мы сравним, у кого же получилась жвачка для рук лучше. Неа, доставай, вот Оля, ингредиенты. Пам, смотри, у меня вот такой. А у тебя какой? Неа. Такая бумажка здесь. Оль, доставай свои ингредиенты. Вот. Баночка. Такой пакетик со всякой всячинкой И ложечки. Возьмем тарелочки. Сейчас нам нужно с тобой в первую очередь вот эти баночки. Ой, маленькая другая баночка. Активатор написано. Так, нальем в эти баночки водички. Давай. И мне надо. Давай, меня. Дожди, ты сейчас. Здесь нам надо разбавить активатор. Сначала наливаем тут вот вот, Не надо наливать, поставь. Активатор надо. начать активатор? Да, вот так. Все? Так, теперь ложечкой маленькой бери. Так. Разметывай. Куда? Все приятно? 100. Это полимерный раствор, раствор, как клей, что получился лизун. Выливай, выливай вот меня выливается. Все, мам. Доставай оттуда твои ингредиенты. Из пакетика доставай. Как этого? Да у меня ингредиенты. в вот этом пакетике мои. один Еще. доставай, выставляй, что то 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, вот этого? 17. Ага, глицерин, 18, 15, Ага. 17, 17, 19, Ничего, Ну что, выдавливается? Дав Нет? Давай я тебя накапаю. У нас беда! А Среда у нас упала Всю на свете Это? Угу. Ароматизатор Давай я открою Держи Спасибо Капай маленько Сколько? Чуть-чуть Три Пять Пять? Раз Два Три, четыре, пять. Достаточно. Такой прям запах пошел. Теперь краситель. Краситель. Не не откройся. Раз Раз у меня получится. У меня открылась. Разбешивая. У меня прям жвачкой пахнет. А у меня какой-то крем. Посмотри, у меня лишнюк. У меня такой. У меня прям как жвачка. Дальше его берем вот этот пакетик наполнитель для жвачки. И высыпаем его. Есть? Да. Аккуратно, чтобы не просыпалось. Получилось? Не торопись. Как это? Как тесто? Да, как тесто. Смотри, О, какой у меня цвет красивый, прям как уж жвачки. У меня какой-то, вот, какой крем. У меня крем для рук. Да? А мы все мешаем и мешаем, и сейчас будем добавлять наш раствор. раствор. Давай, я тебе буду добавлять, нет Я тебя Немножко только сначала. Все. Стоп. Добавляем наш загуститель У меня сразу стал сворачиваться Смотри, как у меня получилось Жвачка Сейчас мы размешаем И оставим на одну минуту постоять И потом уже будем Играть Да, играть этой массы. Здесь Тогда не получится. Почему не получится? Потому что я уже сражаюсь со своим лизуном на столе. Давай выкладывай его. Давай, вот. Не его. Ой, не прилипает. У меня получилась жвачка. А -а -а. Не надо, еще надо. Помочь не надо, надо ее просто размешать. Как? Все, у тебя уже много воды. Надо еще больше. Не надо. Оля тоже экспериментатор, говорит, надо больше воды. Да. Ребята, у нас получились и классные жвачки для рук. Да, у меня, у меня сильнее получились. Да, у Оли даже как-то это, она такая пластичная, у меня более рвущаяся. Хрустят очень здорово, наборы классные. Можно Сум даже что? их слаймом назвать. Так Миш... что меня зовут Оля. А маму... Мама... А ха ха припали ко мне. А-а-а! Музырь вы, Оль. Получилось! Жвачка горама очень здоровская, получается пузыри из жвачки. Да. Так что это, ребят, жвачка. Конечно, у меня с мамой. Потому... У меня, у меня пахнет на вишней. У меня вишневая мама. У -у -у -у -у. А у тебя а чем папа? У пахнет? меня жвачка. Настоящий бабульган. А как телезумы-то назовем? У меня Бода будет пузырь. Как? Бода меня Ребята, у нас получились очень классные жвачки для рук. У меня со вкусом прям жвачки. А у меня со вкусом вишни. Они очень классные, очень классно хрустят. Нам данные наборчики очень понравились. И это очень круто, что мы это сделали. Да, мам? Похрусти своим слаймом, смотри. Мне будет сделать пузыри. Так что классные коробочки. Они у нас стоили 340 рублей. Называется жвачка для рук. Прыгает и тянется. Очень классные. Мы всем советуем. И сейчас еще маленечко с покрутим этими слаймами. получается. Так что, ребят, у меня лучше получается, чем у мамы. Да, мама? Они, конечно, прям очень-очень хрустящие. Да, дай мой. Отдавай. А очень здорово. У меня у меня получился вот такой вот темно-розовый, а у мамы ярко-розовый. Вот такое вот, ребята, у нас получилось видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте нам лайк, чтобы мы покупали еще новые наборчики и делали вместе с вами слайм-челлендж. Я думаю, что у нас соли в этом слайм-челлендже получилась ничья. Мы примерно одновременно сделали данных лизунов. И сегодня всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. пока-пока!